Здравствуйте, дорогие друзья! Я основатель сообщества Атма. Это так, такая организация, которая занимается совершенствованием человека. У меня тренинг Игоря Иванилова вызывает, и помимо своего личного, еще и профессиональный интерес, поскольку смежная деятельность, тренерская работа. Я бы сказал следующее. Во-первых, мне очень понравилось. Во-вторых, конечно, чувствуется вот, все эти годы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 он ведет тренинг от души. А, вот это вот от души, оно больше передает а, умения и знания. Почему? Потому что по бумажке а, много можно передать, ну, скажу это слово, знания. Но кому нужны эти знания, мы не так ими переполним. Важна практика. А, и вот тренинг этот... А,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 И, пожалуй, на этом остановлюсь, просто чтобы не утомлять ваше внимание. Спасибо, друзья!